Итак, всем привет! Сегодня эфир «Женщина-берегиня» или «Женщина-паутиниха» и «Пять способов вырастить жертву». И этот эфир посвящается всем тем людям, которые хотят чего-то большего в жизни, знают, что достойны, знают, что имеют образование, опыт, но почему-то не получается встретить и построить, встретить хорошего человека, построить с ним здоровые отношения, зарабатывать денег столько вы хотите. Насколько вы здоровы или давно болеете, и насколько вы готовы выйти из этих состояний. И все это укладывается в программе детских наших программ. Поэтому пять способов вырастить ребенка жертву. И как здесь увязывается понятие женщина-берегиня или женщина паутиниха. Когда-то я обучалась на одном из тренингов, и это была тема какого-то кармического роста, какие-то шизотерические были вещи, на которые я всегда к ним отношусь, ну, скажем так, с уважением, но прекрасно отдаю отчет, что вот... Там Бог нам помогает, дает нам все возможные условия для того, чтобы мы что-то делали. Но без действий здесь, да, согласно пирамиде нейрологических уровней, а кто знает пирамиду, пишите пирамида НЛУ или э, пирамида Дилса, кто знает, пишите пирамида плюс или пирамида минус. Так вот, согласно пирамиде развития. Внизу это окружение, дальше у нас идут действия, поступки, а дальше у нас идут как я достигаю туда, идя, да, что я конкретно делаю, какие у меня есть навыки. Дальше, почему важно смыслы жизни, смыслы, почему так я думаю, почему я так поступаю. И вот этот, по этой пирамиде, где э, люди, по сути, эта пирамида ими управляет. Так вот, сейчас попробую нарисовать еще раз, я уже рисовала, показывала и не, не один раз уже показывала. Так вот, вот в эта пирамида.